Хочу сказать, перед самым лучшим собором, который построен в 19 веке, достроен. А на момент постройки он был в крупным крупных в Европе. Чуть не так же и вы. Прощайте внимание на самых крупных клиентов. Делайте выбор по вашей базе данных, по вашим клиентам. Обязательно сведите всех ваших клиентов в табличку. В простейшем случае это может быть Excel-таблица, в которой выясните, чем они интересовались, какой возраст, какой профиль этих клиентов, и сколько конкретно они вам принесли денег. насколько они лояльны, насколько вам удобно комфортно с ними работать. Старайтесь строгироваться и убрать из своего списка тех клиентов, которые вам не нравятся, которые приносят мало денег, это раз, во-вторых, которые отвлекают вас от вашего бизнеса, заставляют вас сильно много уделять им внимания, при этом... Мало оплачиваем, да, но которые вам не нравятся. Выбор по клиентам также можно сделать с помощью Яндекс.Метрии. В Яндекс есть специальные отчеты, я покажу далее в курсе, как всеми пользоваться, при помощи которых вы можете определить, какие конкретно клиенты приводили вам в продажи, к продажам, к что конкретно они искали и как именно покупали. Вы будет четкий профиль с ваших клиентов, на основе которого вы сделать более интересное